Всем добрый вечер, вот делимся с вами новостями Steam, э, касательно сенья распродажа, она уже началась, вас ждут скидки на десятки тысяч игр и возможность номинировать любимые игры на премию Steam, она будет идти с 22 по 29 ноября до 21, ну, ровно по МСК, вы готовы к целой неделе с десятками тысяч скидок, начинается сенья распродажа Steam, на 21 ровно 29 ноября по московскому времени вы сможете просмотреть игры всевозможных жанров и приобрести те из них, которые идеально дополнят вашу библиотеку. А еще, самое время номинировать любимые игры, вышедшие за прошедший год, на премию Steam. В этом году у нас 11 различных категорий, в том числе совершенно новые для игр, в которые вам нравится играть на портативных устройствах. Лучшая игра на ходу, игра года, игра года в виртуальной реальности. Любимое дитя, друг познается в игре, самый инновационный геймплей, лучшая игра с выдающимся сюжетом, лучшая игра, которая вам не дается, без обид. Выдающийся визуальный стиль, лучший саундтрек, устройтесь поудобнее. Номинировать игру можно несколькими способами, на странице игры в магазине, из объявления от ее разработчиков или на странице премии Steam. Предложив игру в одной номинации, вы получите значок, уровень которого можно увеличить до 11 с каждой последующей номинацией мы сняли видео об этом hey down there. И там внизу, похоже, ты наслаждаешься осенней распродажей Steam. Да, пытаюсь так, что если ты не против, я просто... Раз уж мы об этом, не забудь номинировать игры на премию Steam. Ты же знаешь, как это сделать? Делать. Ты серьезно? Мы же все обсудили на совещании. Вот, видишь, я принесла эти... О, нет, неужели нет способа лучше? Okay, Ладно, теперь я тебя понял, ясно. No не нужно страдать над... Чтобы номинировать свои любимые игры, выпущенные после прошлой осенней распродажи, просто пройдите на страницу игры, или даже на саму страницу с номинациями приместим В этом году у нас 11 различных категорий. От игры года игры года вверх до вдруг познается в игре лучшие игры, которые вам не даются не только. А также совершенно новая категория, лучшая игра на ходу. Для игр, в которые вам особенно нравится играть на портативном устройстве. Oh, а я об этом как раз как здорово. это даже можно получить значки. А затем вы можете вернуться, проголосовать во время зимней распродажи. Я как раз хотел об этом сказать, Ну, разумеется. Давай, можешь заканчивать. Спасибо. Желаем приятной осенней распродажи Steam. За 2 по 29 ноября. А еще не забудьте поучаствовать в премии Steam. Демократия в действии. Ваш голос важен. Даже твой. А ты можешь мне поднять. Вообще ни в коем случае, ни за что. <смех> не будем читать. В не так легко успевать прочитать все слова, поэтому немножечко не совсем в некоторых моментах прочитал так, как там было по субтитрам. Но в основном я прочитал именно, старался быстро так успеть. В основном я успел, но в некоторых моментах... Немножко... Плохо вам. это извините. Нас. Мы раскроем пятерку лидеров каждой из категорий перед началом зимней распродажи Steam, а проголосовать вы сможете до 20 ровно 3 января. Желаем хорошей недели, и не забудьте, что вы можете прикупить к праздникам парочку подарков для своих прекрасных и не только приятелей и приятельниц. Вы можете порадовать близких не только играми, но и электронными подарочными картами. Увидимся здесь. На осенней распродажи Steam, которая продлится до 29 ноября в 21 ровно МСК. На этом у нас все. Надеемся, вам понравилось, и вы поучаствуете в осенней распродаже Steam. Проголосуйте всех 11 номинациях, поделитесь этим с друзьями и купите игры по скидке, если у вас есть такая возможность. и же просто проголосуйте в 11 номинациях, получите за это значки. Поиграете в игры, и за это тоже получите. Еще один уровень значка, так сказать. Ну, как нам это понятно. Как мы об этом знаем. А на этом у нас все.